посвящается, как я провожу свое время в пещере. Да, Вообще. Время в пещере. Вообще. А тебе сколько палок надо? Я 8, 8. штук сделал. 8. 8. 8. Ладно, все, все кинул. все... Все понятно от Это что, какая бр? А. живой еще. Э, нормально. Так же, как обычно, Не дурно вот жарко, найти, Ага. Все забрал. Те кидаю. Нет. Не знаю. Че тогда весь уголь забираю печку тоже бронзовая кирка так все можно теперь убежать все пошли дальше а, капец я не привык на полный экран играть дальше очень Да очень пока твой ник, блин, пропишешь. О, блин, еще Олова. нормально. Тогда все, расходимся. Пошли обратно. По обратному. Папа. Да. У меня вообще инвентарь уже весь полный. Так вот точно продолжение есть. Тут уже походу кто-то давно сходил. Не а, нет, мы опять вернулись. Это ты да, да, да. Ой, еще голову нашел. Он фиксит мы с этим уйдем. А вот куда? Игрок пошли обратно. Поищем ту пещерку, про которую я говорил. Вообще. На, на, на, на. Капец, нафиг, столько факилов на, там оставил. Да, а, эти факела, знаешь, как хорошо. Да. О, блин, опять же такой. Так, все, возвращаемся обратно. Бля. Да. Ладно, да. а. а, ну, уголь опять пропускаем. Всё, возвращаемся нафиг. О, медь. <сícoughs> <сícoughs> лучше это.. Утонуть. О, тут вот, тут Тут столько улова, я отвечаю опять еще олову нашел. опять сколько здесь олова олову зарит какого удачи я уже касанием снес как мне выглядит? Э! <связывающие> еще лазурит нашел, зашибись. Да, принесу, всё, <связывающие> а, давай. так куда-то сколько лазурит Да я вылезал что, <laughs> что ну, смотри можно... вот, вот кто-то ходил Короче пусть тут Пусть тут раздвояется Ага, все блин опять привод Чийт А ну вольфик Опять Че, вернулись обратно что ли? Ты в какую сторону пошел ага, не знаю. я вот тоже не знаю а вот я вижу Блин, из в лайне не искупался. Я бы мог бы, если бы успел выйти, Я бы сказал, что Всё, тихо. дальше. Без слов. Сейчас, похоже, тебя на дыбу. пошли на дачу здесь куда нас пошли куда дальше, куда дальше, дальше. Так прокопываем тут эта серия просто так ознакомительная как я провожу свои дни в пещерах а играем мы на сервере элзы крафт Ссылку на сайт я скину вам под описанием этого видео. Дальше копаем, дальше Дальше уже поход приват пошел. Все, один камень. Камень-камень. Тут, тут. еще нашел. Внутри ему глаза. Разворачиваемся. Ой, блин. Не, я в лове не хочу купаться. Так, извиняюсь. Ага, зашибись Всем спасибо, всем до завтра.